Ребят, всем привет! Перед началом этим видео я бы очень хотела вас попросить о помощи. На данный момент я участвую в конкурсе Миссы Иллюзии. Я бы очень хотела выиграть, и я бы вас хотела попросить, чтобы вы помогли мне с этапами. Первый этап почти пройден. Будет еще второй этап. И очень бы хотелось, чтобы вы мне помогли и пришли по ссылочке в Телеграме или по ссылочке в описании и проголосовали за меня. Я номер два. Я буду очень рада, если вы мне поможете. Ну а теперь погнали смотреть дальше видео. Господи, всем привет! здравствуйте. Я мама, папа, счастье! Всем привет! Вы на канале Власан. И это влог! Сегодня мы едем в Москву. Что будет, я вам покажу. И впервые, впервые, впервые! Вы увидите моего брата спустя очень много лет. Погнали. Ромка, нашел? А, покажи. Батик. Ты его купишь? Нет, Что нет. не. такой нет. высокий, а. Мне приходится тебя вот так снимать. Давай. Я не знаю, сколько лет прошло, но вот он вырос, слегонца с Васькой стал. Мы поехали, в общем, дальше. Погнали. На заправке купила вот такую штуку. На самом деле, нормас пойдет. Ничего не вижу. Мы на заправке. Красота. Мы приехали в Москву на ВДНХ. Помните, я снимала влог э, с ВДНХ? Но мы не просто на ВДНХ приехали, мы приехали в океанариум. Поэтому что, как будет, я вам обязательно покажу. Просто красота. Да. Все понятно. Выйдешь шармов. Идем, идем, и скоро отойдем. и вам вот все благополучно. Пока, жу. Люди очень странно смотрят на меня. Но ладно. Знаешь, о чем я подумал? Охренение. Кажется, я потерялась. Рома перерос да? Сколько там? Опал. Ну, ты... Короче, мы. Эй. Что Идеально. скажешь? Идеально снимать в толке Пошли смотрите, рыбок. М -м -м. Какая милота. Продам билет в Океанариум. У камера, вот. Ребят, это трэш. Тут, тут слишком много народа. Очень много. Это бар, это бар, бар. Прикиньте, это правда. А еще вон там он сидит. Ты смотри, смотри. Смотри, какая прелесть. Боже, какой ты длинщик. Реально такие в океане пол. О, О, вот эти, вроде, точно без... А давайте разобьем. Опять Нормально она так пошла так. Посмотрели уже все. Смотрите, мы зашли опять в игрушке. Атаквариана. Аква. Зашли мы. Вот такая милота. Так. Я вспомнила океанари. Во. Давай, Рома, давай. Рома, давай! Приди, дети, пяти... <сь> <experiences> Чего ты там застрял? Давай, давай, долезай. уже. Давай я верю в тебя рома <связывая> и <связывая> ясно брат 18 будет, лет доброе утро а, там проще стрелая. как бы есть гора а? вон смотри вон там видишь но а? тебе уже туда нельзя я пойду. Да. главное чтоб тут влезло давай, давай, давай рома и молодец да ты ногу-то перекинь! Друзья, расскажите, как ваше У него все хорошо. Раз, вот, а я и Каю закончили гулять. И сейчас, походу, уже скоро поедем домой. Подписываю на заднюю камеру, поэтому многие люди в шоке. Да, вот такая красота на ВДНХ включилась. Поэтому, да. А, ну, если тебе понравилось это видео, то обязательно ты знаешь, что нужно. Ну, и сделать я и простите. Поставить лайк и подписаться на мой канал. Ну, а пока лайк, like, подписка, пока! Бесплатный туалет на ВДНХ. Обзорчик. Кстати, тут даже очень тепло. Советую.